Как вам вообще вот можно стримить, играть в шутер, точно? Ты смотрите, сидишь за монитором, ты сидишь, потом, потом ты, ты понимаешь, что там вверху сидит хуйня. Ты, ты это понимаешь головой. И ты, короче, ну, так вот, ты, смотрите, вот, вот так вот сидишь. Ты, ты постоянно посмотришь вверх, ты видишь, что хуйню, она огромная. И ты, блядь, ты вахуе постоянно с этого. Оно тебя, ну, минус моралит. Так невозможно стримить, конечно. Конечно, конечно тоже разобраться. А что мне было делать?